И всем привет, друзья, с вами я, Альмир, с Новым Годом, друзья, поздравляю вас, я желаю вам счастья в Новый Год, исполнения всех надежд, друзья, пускай успех вам больше придет и веселье радости принесет. Вот, друзья, с Новым Годом, поздравляю вас, сегодня, друзья, у нас такая серия, здесь мы, друзья, будем украшать наши деревню жителей номер 15, вот, давайте приступим. У нас сегодня новогоднее настроение Сегодня мы будем украшать, так сказать, нашу деревню жителей номер 15, как я уже сказал Вот Я уже взял все необходимые вещи в свой инвентарь Вот У нас Просто я установил какой-то вот мод, друзья Вот давайте будем украшать вот так вот Аккуратненько и красивенько, друзья Вот так вот Все будем аккуратненько, так сказать, украшать вот, получается очень красиво будем везде будем украшать друзья наверное будет длинная серия так сказать вот так вот все будем медленно друзья украшать вот вот так вот так уже здесь поставлены все поставим вот здесь вот чтобы было еще покрасивее так сказать и здесь вот так вот освещаем фонарями. Красивенькими. Вот так вот. В каждую дверь поставим, друзья. Так, здесь я поставил уже. И давайте на свой дом поставим только один. Пускай так будет. Так, давайте поставим еще вот здесь вот так вот. Магия монтажа, друзья. Чик. Так вот, друзья, я тут украсил все, так сказать, двери в этом деревне, друзья. Так, теперь будем украшать вот это вот торговый, так сказать. Ну, короче, наверное, вы уже поняли. Лавка, так сказать. Вот. Будем украшать вот так вот. И с этой стороны также. Вот так вот. Будет очень красиво. И поставим вот здесь вот таких разноцветных факелов. Вот, давайте теперь будем украшать с этой паутиной. Так сказать, вот так вот сейчас. Вот. Это очень красиво выглядит, друзья. Вот так вот. Так. И поставим сюда одну. Вот, будет очень красиво. И давайте на моем доме тоже, тоже, тоже так, что украсим, друзья. Так, здесь есть у нас вот такой вот сундучок. Не, не, не, не сюда. Вот так вот. Вот так вот поставим. Друзья. Так. Здесь также повесим гирлянды. Вот так вот чтобы было очень красиво, друзья. Так, на моем доме ну, тут все по красоте, так сказать, очень красиво. Так, а дальше будем украшать все дома. Так, сюда повесим один фонарик, точнее гирляндочку. Вот так вот. Так, друзья, интересно мне, можно ли пов... повесить гирлянду? Вот, начав, начав отсюда и закончить отсюда. Давай-ка попробуем друзья. Вот, друзья, очень красиво получается, капец. Мне очень сильно нравится. Так, будем дальше украшать дом мэра, друзья. Так, мэр пока что у нас нет дома, так что можем украшать. Вот так вот наполняем, так сказать таких вот красивеньких паутинок гирлянд так сказать. поставим вот сюда вот такие вот факела вот так вот так это уберем нафиг поставим сюда вот такой вот красивый так и Развешиваем гирлянд так вот так вот аккуратненько так вот друзья так вот так вот у нас получается друзья Теперь нам надо укажать вот эти дома. Так, вот поставим вот такие вот, так сказать, гирлянды. Так, вот так вот поставим. Вот, да, друзья, очень красиво. Так, и сюда вот так вот гирлянды, друзья. Прям в крышу влепим их. Вот так вот. Ох, друзья, мы забыли Это самые главные. Не обращайте внимания, друзья, на звуки. Вот так вот будет очень красиво, друзья. Так, поставим сюда вот таких вот флажочков. И с этой стороны тоже так же. Что-то у меня, друзья, голос проседает. Извините уж. Так, и гирлянды здесь нельзя. Так. Вот так вот, друзья, будет очень, так сказать, красивенько. Так. И в этот дом тоже так же, друзья. Просто вот, вот такие вот, чтобы были очень красивые, друзья. Давайте сюда тоже так же. О, смотрите, смотрите, друзья, как очень красиво получается у нас беременно. Так, давайте еще поставим вот сюда вот так вот. И сюда. И тут вот такие вот факела Точнее так, лампочки, друзья. Сюда вот так вот. Ну, получается, друзья, очень красиво Мне... Мне нравится очень сильно Так Теперь у нас, друзья, надо украшать вот эти вот дома Вот Ну, друзья, согласитесь, очень красиво Давайте теперь на каждый дом, так сказать, подарочка будем согласить Так, и все, это второе И на друзья, я тут сделаю такой фервежный аппарат, друзья. Будет очень красиво, когда наступает ночь в Майнкрафте. Так. так, друзья, я использую магию монтажа, потому что ролик длится, так сказать, очень долго. Давайте. Так, все, друзья, я тут разместил все, так сказать, на, на моем деревне 4 номер 15, друзья. Теперь будем, так сказать, класть, так сказать, печки. Потому что, как как так, друзья, тут зима, а в зиме, так сказать, очень холодно. Так что будем разместить вот так вот в каждый домик печки. Пусть будет здесь три. И в остальные тоже так же, друзья. Так, в эти дома не надо, друзья, там уже проводим, так сказать, э это отопление. Вот. Друзья, я в этом буду заканчивать. Ах, нет, друзья, я еще не буду заканчивать так сказать. Сейчас будут, друзья, использовать магию монтажа. Чтобы сделать так сказать, аппарат. Фейервершный... Ну что ж, друзья, я сделал фейерверочный аппарат. Вот такой он получился. Не очень красиво, конечно, но сойдет пока что. Ну что ж, давайте сделаем ночь. Вот такой вот концовка будет нашего ролика. Вот, друзья, и сделал вот такую вот красивенький елочку, когда я был в паузе. Вот, очень, так сказать, красиво выглядит. Ну что ж, давайте, друзья, все вместе. Раз, два, три, фейерверки! С Новым годом, друзья! Поздравляю вас с 2020 годом! Пусть ваши все мечты сбудутся. И вот такой вот концовка моего ролика, друзья. Вот. Спасибо подписчикам моим. За то, что так они старались. И набрали все-таки мне 100 подписчиков. Спасибо вам, друзья. С Новым годом. 2020 годом. Ну что ж, друзья. Вот так вот красивенько выглядит у нас концовка этого ролика. Ну что ж. Всем пока, друзья.